А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Э, АХ, Ас, Ат, Анап, Ампл, Амшин, Агулара, Сара, Уара, Бара, Лара, Яра. Дара, Ан, Аб, Анду, Абду, Ай, Маб, Амра, Амза, Анбан, Абзия, Дарбан, Ярбан, Иссымуб, Мшебзия. Бзира убайт. Бзира байт. Сара сгулуйт. Уара угулуйт. Бара бгулуйт. Яра дгулуйт. Лара дгулуйт. Ахра уара угул. Амра бара бгул. Сара Ампл Симуб Амшбзиуб Ампл дуб Ари Дарбан Ари Кама Лоб, Ари Дарбан, Ари Ахра Йоб, Мшибзи Кама. Бзирубайт байт ахра. Мшубзия ахра. Бзиро байт кама.